Доброго здоровья всем, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к моим стихам и песням моего канала. Ну что скажу, друзья, опять новые песни, как всегда. Итак, поехали! Каду раз все ниже и ниже Самолет на посадку идет Снайпер расположился на крыше И кому-то сейчас идет И в болоте застрял весь А кого-то утащила тресина, Вмиг с людьми утонул параход. И недалеко сейчас погоня, Зараза по миру ползет, Сейчас кто умер, а кто лень, выпук, за кто-то умер, кто-то вывел. За столенникак унесло на живут. За лиса присущее зло. От кайпа в кровеносную солою а потом будь, что будет, все. Потерялся и как раз сегодня, И что будет завтра, после и потом. Может быть, кому-то счастье улыбнется, Дай Бога выбрать под этим ее. Потерялся мил, как правило, сегодня И что будет завтра, пусть потом Может, вдруг кому-то счастье улыбнётся Дальше, кто выбрать под этим времён Мир весь верит от заразы в акции. Кто привился, а кто может и нет. Не привился кто должна быть причина, Как сейчас по-разному лицвет. Не поем сегодня, кто с кем воюет, И кому война сегодня нужна. Кого молнии сегодня беснуют, кто намерен воевать за конца, Ледники в все тают, Ураганы и смерщий гниду, Может быть, так природно. Воспалит тело где-то ракета, А вернется на Землю или нет? Космонавты кричат родные всем привет, Может быть, земли найдет им ответ. Почему так выглядит сейчас эпоха? Быть прощаемым выглядит век. И жить осталось просто немного. Может быть, всему виной человек. Потерялся, как правило, сегодня. И кто будет завтра, после потом. Дай Бог выжить по этим времен Потеряться не как правило сегодня И что будет завтра, после и потом Может быть кому-то Thank you.